Комплекс Антуния расположен в Святом Власе. Очень удобно расположение комплекса. Сам комплекс очень просторный, уютный. Бесплатная парковка. Охраняемая территория. На территории комплекса есть свой ресторан. До моря примерно 100-150 метров. Очень уютный и ухоженный комплекс. Также на территории есть открытый бассейн, детская и взрослая зона. На территории есть детская площадка. Как называется ваш комплекс? Антония. Антония, да? Он очень прикольно, Там, здесь очень весело. Весело, Антонио. да? А сколько водоморья, скажите? Близко. Ну сколько, 100 метров. Где-то примерно 100 метров Детская площадка у вас тут, да? Да Да, бассейн, да, да, тоже бассейн есть. на территории, да, да у вас И есть? Сняли на так, здорово да, Ну, нет, вам нравится нет, здесь нет. все, да? Да Вы каждый Мне год твой... проезжаете? Да, или? каждый год Мне Каждый творче, год, да? Это... А, я... видите, нет, здорово Здорово Ну, супер Спасибо, спасибо за ваши такие добрые, позитивные эмоции. Если вы планируете провести свой отпуск в Святом Ласе, обязательно рассмотрите этот замечательный комплекс «Антония».